Эй, здорово, народ пан на связи Так, вышел резидент 4 Ремейк, демо-версия начнем Если на геймпаде, то у меня есть У меня есть Ладно 30 сентября 98 -го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ракун сити стерли с лица земли из-за биооружия, созданного амбреллой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен.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 которые его ожидали. Блять, не могу геймпад распутать нахуй. Хуры мне быть, я нахуй кутляпками своими тут залезут нахуй, потом ху распутаешь, блять. Блядь. Ну я так понял на, на геймпаде. Так, спасибо. А не мышками? А, во -во -во. так, а -а -а, камера, чувствительность, что это, камеры, где, блядь, чувствительность, нахуй, чувствительность камеры, во, беги, так вот, ну. так вот, нахуй, так, выясните в чем дело, а чё в чем причина даже не показали. Так, темно, блять, я ебу. Ну в общем я и уже не на геймпаде, а на клавиатуре с мышкой. Так, тут можно было припыть. Ну, блядь, я уже без вас разобрался, то что бегать на shift нахуй. Так, ну теперь подскажите, как мне приседать. А, можно обойти, ну да. Куда он подевался? Кто, блядь? Так. Животные захуярили, короче. Е. Mm. Yeah. Mm -hmm. Так. Такое. надо хороший компьютер блять с хорошей видеокартой нахуй так давай заходи там в зомби нахуй стоит ждет тебя уже при стопором блять по, по старой версии игры 5 года резидента явила блять здесь зомбак мы пойдем сюда мы пойдем в обход подожди нам сюда начинать так опа есть кто никого так что это М -м. -е -е. Так, вот, space примитивный медальон судный деньги идет нет -то. Так, я понял, в этой дымке нету как в восьмой части вот этого таймера, блять. Чтобы надо успевать пройти дымовекцию, нахуй, за, за полчаса, за час, блять. <клёх> так, ну, давай сюда сходим. Вышибай он нахуй. Ага, я значит правильно зашел. Ой, бать то уродский, нахуй. Простите, что я без спроса. Буско, полиция vino aquí ему свернули нахуй давай на второй этаж блять побежали А нашего копа убивают так ключ от охотничего тома охотничего так если мы от... откуда мы пришли отсюда шли а мы оттуда пришли и пати ты чё, гонишь нахуй что с мышкой у меня Ой, вообще прицел кайфовый, я ебануся. Так, Броспейкс. Блять, неудобно, нахуй. Охуй. Пойдем спасать нашего дружбана. Использовать. Опа! Тихо нахуй. О, вообще кайф. Ну это, бля, заебись сделали. ну то что в резиденте 4, там, вот этого, пятого года, блядь. Ты идешь, а тут все черно-белое, блядь. Как в кино... Так. Это животное. Эй! А ему пизда уже. Понял? Что там у тебя? Да что за херня Хочу, хочу полностью игру уже Нихуя на 5 кассов стоит Что это? Базар, нет Тебя постреляем Ой, блядь Стоять, нахуй так, что делать, что делать, что делать? мышкой. Вот так, вот вот так. Вот. Нихуя себе. Ты чё, сука? Час, не легче. Блять, шесть патронов осталось. <травлю> Думаешь, у меня хватит 6 патронов нахо... Ага, вот он. Сука. Так, а нахуй тут замок? Так.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 Мне пора. До связи. О, ха, ха лысый Хуй Втроем, блять, нихуя себе У меня патронов заделывать. только нету, нахуй. <звы> угу. Давай, спускайся, холь ты Так, ну что? Как-то обновлена. А я... Как ножом бить? А, вот. Ну, все понятно, ключ. Все, все совсем... Ясно. О, уже день. Утро, точнее. ну мы в тех сериях убивали его и получали деньги. Но я думаю, сейчас нам деньги вообще нахуй не нужны. Это же Ну, это понятно. Патрончики. Коняшка? Блять, нельзя нахуй. Ох, ну понятно, ну понятно. Так, восьмой части. Так, я вижу... А, нет, я не вижу. Я не вижу волка захуярили овцы ебаные так патронов слишком дохуя угу. я помню надо будет поменять также потом в лицензионной версии, это уже не демо-версии. Поменять присесть. Потому что на Е, на е это пиздец. Писеты. 150 писетов. Ч ты где нахуй? Вау, блять, ты че пугаешь так? Готов, еще один там где-то был. Ну-ка, если. По ногам. Бам. Лег цена. Так, так, так, так, так. Ага, надо добивать его, чтобы он, типа, не встал. А, сука! Ладно, он сам все. Там попали так следим за ногами ты че долбоеб я ж тебе в голову сука попал нахуй урод блять Так, ну, у нас аптечки, ну нахуй надо, че конишь, блядь. Красная труба. Не, ну здесь, конечно, я не знаю. Как можно отреагировать? Так, подожди, колесико. О, бля, вообще кайф, ёбаный в рот, блядь. Достать, бросить, ну понятно, я не хочу. здесь уже нельзя время остановить. Так. Здесь уже нельзя остановить время, блядь. Там, знаете, зайти, блядь, нажать на тап, Там у тебя менюшка снаряжения. Типа, знаете, время тормозиться из-за этого. И ты там уже в план в голове простроил, как ты дальше будешь действовать. Так, вот самая деревня. что я там? Коп! Охренеть! Ну я сейчас дал он пизды за него нахуй! Так! Я помню там должна быть телка, вон она стоит! А ну да, все то же самое! Только это. Так, теперь можно... Подожди. Не надо. Так. Опа. Вот это все. Вот. Угу. Бля, здесь бин забила будет. А -а ⁇ бана, бля. А я могу так подойти к ней и убить? О! Стелс это вообще охуенно в резиденте. Я и хуею. Это охуенно. Так, здесь я вряд ли смогу что-то сделать. Как-то можно менять, блядь, блядь, Блять, кто-то слева нахуй. Кто-то слева. В доме. Так, если я пройду. Блядь. Так, а если мы так сделаем. Где ты нахуй? Так, ну все понятно. Что это? А, нет. Хуя тут по 600 писетов дают. Так, ну ч ⁇ говорим с боем значит, нахуй. Здорово, сука. Блять. Подпиздимся. Да базар мне там. Давай, вещи, перезаряжайся. Ой, блять. Пошла нахуй. Да можно уворачиваться, нет? Блять, Давай, давай, давай. Опа. Да не говори, сейчас еще спин бинзопил... запилой потянуться. Давай, давай, давай, давай. Ну что, готовы? Один Блядь Что там? Ёбана в рот, блядь Ну все, он сзади меня Хули находится Ёбана в рот, блядь Ёбан, я в тупике Да ну нахуй! А я хуею. Я в тупике, блядь. А -а -а, блять Беги, сука! Хуя себе! Так! Блять, тап, дожмися, пожалуйста! Тап-тап-тап-тап-тап-тап. Так. Взять. Давай, кидай, блядь! Пошли нахуй. Жёстко, жёстко, жёстко. Нам нужна... На второй этаж, где-то, где второй... Вот вот он, вот он, вот он, вот он. По сюжету, по сюжету надо. без палева не зашли. Открываю щас. Сука! Тихо. Mm -hmm. So. Куда это они все? В кино, что ли? Спасибо, блядь.